Всем привет! С вами, как всегда, ваша Маша. Вы хотите спросить, что произошло? Вдруг я упала с лошади и сильно ударилась головой? Нет. Если не поняли, о чем я, то вы не сидите на моем телеграм-канале. Ссылка на него в описании видео. Ну или совсем никак не читаете мой блог, а только смотрите видео на YouTube. Я часто покупаю лошадей без видео, потому что не хватает времени на это. И тут наконец-то покупка в видео. По названию видео вы многое уже поняли. Если не поверили и недавно в моем блоге, то можете посчитать моих лошадей на данный момент до покупки сами. Ну что, убедились? Так какую же лошадь я буду покупать? Вот эту! Объясняю почему. Я люблю фрезов третьего поколения, не понимаю их хейтеров. У меня в клубе это клубная лошадь. У меня их два, и сейчас я хочу купить третьего. Так еще и скидка. Друзья, если вы не знали о снижении цен на некоторые породы лошадей, включая фреза, и хотите его купить то бегите быстрее, потому что 8 июня скидки уберут. Ну что, покупаем лошадь? А теперь клип!